И, друзья, всем продолжаем проходить под вот, маккетик. В общем, мы добрались до медиума с героев и поговорили с ними. И это то, что... Господи, уйдите, уйдите. Мне не нужно, мне неинтересно. Не узнали, что у них была цель, и то, что они хотели создать ее карточки. Как бы это по-извращенски не звучало. Ну, такова истинная правда. Кстати, лайк и подписку не забудьте оформить. Буду очень, очень благодарен, если вы поддержите мой канал комментариям. Вот и дикая охота приехала, короче. Лошадка интересно живая. Кстати, здесь я первый раз. Ну, обычно в прошлые прохождения я всегда помогал тому корню злому духу. А тут первый раз я помог ведьмам. Просто а не значит, здесь будет. О. Ага. Ясно, понятно. Вы хотели ее убить. Вы хотели разделать ее как зверя и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Теперь я вас оживу. Старшая кровь. Удивительная девушка, но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Mm -hmm. Я не прошу вам этого. Вы хотели ее убить. Я не прощу вам этого. Пустые слова. Тебя Наши дело. судьбы сплетены, но час еще не пришел. Теперь ты будешь гоняться за тенью и пуждать молнии. И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее, если девушка умрет. Скоро Да лучше не скоро. И не в ближайшее время. Животные. Так. За семейный Что стало известно о все окей. У меня меч сломался, нужно починить меч. Короче, клинок починим. Было бы только чем. Ой, а я у меня, как обычно, нету ремонта для меча. Так, допустим, карта мира зайдем. И отправимся в барону. У нас ближайший переход есть здесь. Вот все Блин, почему бароны нет такого поближе подъезда? Вечно так далеко скакать. Сейчас мы прием с бароном, короче, всех ведьма вырежем херам собачьим. Бесит меня уже. Вот реально не бесит уже. Никто другой. Никто другие. Неприятные вы знаете, люди. Ведьмы. Люди. Но ведьмы это человек. Барон кафе... Сейчас, где мои ламборгини? А барон без он же сказал, что больше не будет. пить. Но... Ладно. Сейчас мы мои... На мои ламборгини доскачем. ламборгуни за на куни. О, торговец-торговец, он пьет. Нам нужен мастер по броне. О, здесь ворота, видите, уже специально для меня открыли. Для моего почтения А это у нас бронник Чем могу помочь? О! Странный у тебя говор Ты со Скеллиге? С Скеллига, но с детства жила в Гольмштейне А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом Целыми днями в кузне крутилась и все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Ага. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. <звы> <звы> что у тебя есть на продажу? А что я с ней-то забыл поговорить? Так, сумки 70, это чего у Ремонтный набор, у нас На нам броня нужна? Нам броня не нужна. Давайте мы здесь сыграем в Гвинт. По макшине сыграем. Не желаешь сыграть в Гвинт? Так, что у нас по там? У нас по картам ничего интересного нету. Так что начнем бой. Играем мы короче за королевство севера. Так, чучело, ассасины. У нас решалка. Еще одна у Нормально, значит берем одну эту. И нафиг ее основана не нужна. у нас два щучего. Значит мы можем делать вот так. Блин, ну чудовище хорошо казнь развита, да? Вот это вот проблема, то что у него казнь хорошо развита. взял конечно вот это вот мне напрягать я вообще за чудовище не умею играть вот знаете вот я реально за чудовище вообще не умею играть и не понимаю как за него играть ах ты крыса да ты, крыса да ты крысишь не посылал. Давайте вот так это сделаем. Сейчас одну карту мы восстановим за счет имения севера. И у нас есть три силки аж. Сволк, что эту карту оставляет с начала раунда. Вот то, что нам нужно. Вот это вот то, что нам нужно прям. Вовремя выпало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте мы вытянем Раше, потому что сейчас не есть шпиона понятно. Мы шпиона соберем снова кинем шпиона. Это гениально. А, нет? А что он меня так расстраивает? Сейчас давайте вот так сделаем. Ну, это было довольно-таки предсказуемо. Да кому я в ничего не предсказывал? Фу, не заюзалось. Не заюзалось, как мне повезло. Так, ну надо вот этого воскусить. Потому что мы будем играть бафами. Давай, выкидывай. Вот ты чё, смотрю. Охренеть. Ты шо, охренел, что ли? До последнего держится он за, за шпиона. Посмотри на него. Вот. Прям до последнего за него держится. Вот, другое дело. Мы теперь заберем этого шпиона. Он весшего кидает. Давайте кинем тоже шпиона. 56. Ой, еще один шпион. Нормально Так, мы выкинем, пожалуй, еще одного шпиона Дикстра. Так делаем, спасуем У нас 4 карты, а у него 0 А, он пас дал Ну все, точнее, надо дала пас Все, мы выиграли раунд Забираем у нее карту крон. Что за даст? Чем могу служить? Ай, какой-то. Покажи мне свои товары. Я хочу Вот у него вроде бы мечи Вот, можем вот эти балах барахлости Волк. Ну-ка. А если починить? Ну-ка где? Подчинить. Какой? Это черт. 510. Ну-ка Где починить, Я окей Вот этот вот починим, допустим, предмет А, ну и вот он за 54 за него просил Починили. мы подчинили И лавка, теперь он сколько за него берет? 58 А как это работает? Ладно, я Сунхен Короче, чинить нам ничего не, не нужно Просто так же и своему барашку. Пусть собирает его. Нам не жалко. Забирай беседки тоже. Руну мы всегда оставляем, потому что рун душу весь, весь. нужный. Мастера бронника. Набор ручника. А где у нас мешник хоть Это что такое? Не, нам это не нужно. Нам не нужен броник. Бывай. Торговца есть уж. Хочешь посмотреть? Давай. Покажи мне свои товары. Это, Это что? 70 объем. У меня, по-моему, лучше. Здесь тоже ремонт. Ремки нету. Броня хуже. Хуже. Хуже. Хуже. Короче. Нам от тебя ничего не надо. Надо за что. Загорает опор. Бывает. Будь здоров. Короче, тогда -да, пойдемте. Очень смешно, очень, очень. Нам на барона. Сейчас дойдем, короче, обороны, попадаемся. И-и-и-и-и вот. Давай Ну С чем пришел? Короче, ведь нужно выруб вырубить всех. Вырубить. Есть весть о твоей Так да что мне, Сука, вырезать? сразу не сказал! Где она? Почему ты ее не вернул? Она на кривоуховых топях нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. А. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? Именно так и думаю Да, так я и думаю может, для вас, ведьмаков, мир и правда черно-белый. Только у обычных людей он состоит из оттенков серого. Моя история тому свидетельство. Чему свидетельство? Ну, давай, рассказывай, как все было. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну, давай, рассказывай. Мы послушаем тебя. А и у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она дела, и расплакалась отчасти. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю Этаину, воевать с каким-то разбойничем атаманом. Потом еще заварушка. Потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну, давай, допустим, что было дальше. Ну, хорошо. Что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Получал жалование, а нет одна сидела целыми месяцами. Но а позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти три года утешал какой-то Эван, друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В она видала, и меня и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. А поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил поскуду, а требуху его бросил псам. Оу. Да, теперь они не зря. В конце концов, тебя же не просто так кровавым зовут, а? Розвище обязывает. А, нет, с Кровавым это совсем другая история. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я если бы не уклонился, так бы и зарезала меня.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 Я тысячу раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через два года злостью перешла в равнодушие. Но вот временами, то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз чуть устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь... Не все было так, как могло показаться с самого начала. Оба наверное, и пора будет Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привести Анну домой... Расскажи хотя бы, как она там очутилась, на этих болотах. Она знал Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топах. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась?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 Звучит, как скверная шутка. Надо ее отсюда вытащить. Не, не советую. советую тебе заходить на болото, даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а мы куда опаснее, чем кажется. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь. Ты бы тоже надеялся на их милосердие. Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим, Анну. Держи свое я слово. Я свое да. слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем лишь я... На вас напал Василиск. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина! Он когда перед нами приземлился. Я решил все. В этот раз нам уже не вывернутся. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочет! Выживешь! Фу. Ну тогда покажем эти сволоки! Изи. А я думаю, барон намного хуже. Не знаю, мне кажется, барона можно понять. Вот реально. Что вы на Можно его понять или, не, или нет? Оставлю. Доберитесь до вершины замка. Каким образом до его вершины добраться-то? Что же. А, ага. Можно а. Вот, до него добраться можно. Зарубили курочку. Жалко ей. Ага, то есть у мне уже получатся брал в путь. Все собрала да спасибо <смех> не что. то что ты для меня сделала никогда тебе этого не забуду ты тоже мне помог дал мне приют велела обо мне позаботиться мы квиты тебе не обязательно уезжать Здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию. Я <связываю> должна. За мной гонится упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота. Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна и пусть ночью никто из дома не выходит. <связываю> а ты? Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Так Я иду в Новиград, когда прошла через риданские кофты Переправа через спонтер окружена риданскими войсками И несмотря на это ты послал Цири в Новиград Она искала чародейку А чародей все в Новиграде ага. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу риданцам Я дал ей охранную грамоту Вот это вот интересный вопрос Откуда у тебя охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в темерском войске. Но переправу охраняют реданцы. Если есть заслуженные репутации и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Ага, окей. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, что, наверное, торопишься, но... Ну, может быть... Если ты поможешь а, ведьмам, говори уже. Я хочу поехать за Анной, отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото – это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но Будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Давай я поеду с ним целью. Много теперь. наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Стейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Все, Извиняюсь, мы уже ушли. что это было. А это мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его ума, считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно ордаля. Вот ты. Мне тоже интересно. Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать? А он ничего. Только тычет себе в нос, палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю. А тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого, и удит такой. ума! Вот. Вот так прицепилось. Угу. А откуда? А он... на монстр он не похож хотя медальон при нем дрожит странно откуда он тут взялся а -а -а -а. с ним смешная вышла история да я его в карты выиграл уже ничего реально было ставить не, не на что было играть Ой, да что ж ты ко мне сука прицепился -то? ну вышло так а не иначе ну... Поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. Что смешного в этой истории? Поехал я как-то в Новиград. Развеется, вкусить, так сказать, радости и большого города. Остановился в трактире, а там как раз игра. И я присоединился. Карта мне шла, прямо вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, че. Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во Вронице. Угу. Вот и песенки конец. Ясно. Теперь у тебя есть придворный шут. ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да. Я, я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. Но с другой стороны, у него вот у сукиного сына есть что-то такое умное в глазах. Не знаю, может кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с видом не опасный. Хм. Ну, ладно, ничего Жрать много не жрет. Лопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Мне пора, прощай. А можно его осмотреть? Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты. Я его смотреть вас... хочу Почему мне его не разрешают осмотреть? И будешь для нее хорошим отцом. Надеюсь. А это там на WhatsApp и стручит и стручит? Так, ладно. На скеллиге, на скеллиге, на скеллиге, на скеллиге. Во. Возвращение в кривоухи к Давайте его выполним. Мне бы где-то зинок починить. Вот это вот напрягает. ¿да? Здесь обронник. Где можно хорошего мечника найти? Я уже, честно говоря, не помню. Так, карту мира. А, -а, а, я ж починил точно нормально. Что я парюсь-то? что у нас там по заданию это дополнительное по основным заданием у нас на скеллиге костры на виграда значит пойдем считай на виграда так возвращение в кривоухи топлив доб доброволец так надо проходить по, по округе удар векар карту у лидера ну-ка где это ага, это у нас в навиграде значит да в большом городе все запомнили так возвращение в крывулки и топия. Давайте. Потом нам добровольце пойдем. Поможем барону закончить его дела. И что там дальше будет. Блин, все-таки вик... ведьма одна из лучших игр на до сих пор. На протяжении долгого времени. Естественно, как же иначе. О, они что? А, а, я думал они в минт играют. Неплохая работа моему любушке подвернуть. А, Перемещение быстро используем, поможем барону нашему, баронечку. Так, и сюда. откуда тут вообще охотники за колдунями? не ехали же они с самого новиграда чтобы вздернуть двух холопов Ага. не знаю господин они сказали куда едут Геральд, хорошо что ты пришел а то с этим мужичьем сладу нет надо будет их кнутом поучить может яснее заговорят ну говори куда поехали в, в, в деревеньку на болотах, господин. И какая-то девка с ними была. Про мать спрашивала. Девушка! Геральт, едем туда! Сейчас же! Естественно. Да, я уже как-то согласен. Сейчас я людей соберу. Пойдем на болото! На ведьма ходится. А? Давайте Ой, дух топ тяжелый, вот у крестьян мозги гниеют. Ведьма сука. Вот ч ⁇ только холопы не придумают. Ага, и не говори сам, убедишься, что ведьмы существуют. О да. Актериан. Сидят... Кстати, хочешь, а ведьм нам цеп поможет? Персонажи. Нам не снищают. и вампиры, драконы, гибриды, блядь. Чтобы поедали, проклятые. Нет, вроде и не Йогра, Духи и стихии, да нет, Духи и призраки нету, ладно, реликты, во, ведьма, против них поможет наклин и масло против реликтов, а у меня есть масло против реликтов, пускай меня рюкзак масла так, масло против проклятых, масло против, Против людей, против элементарии, против тропоедов, против эмпиров, против кильтитов, тропаноидов, призраков. Во, есть против великов. Заранее делаю. Старухи безумные, да людям головы морочат. Во-во, и я про тоже. Анна с ними осталась, потому что сердце у нее мягкое. Да ладно. Она всегда добрая была. Ой-ой-ой-ой. Вот не верится мне в твои сказки, знаешь, баран. Сейчас, короче, находим, видим, и сразу тех троих вырезаем. Без, ни слова больше, они не бесят. Они мне не понравились. Вот вообще не понравились. Так, Списла с нами идет. Ох, она давайте поможем. А чё? а ч ⁇ мечи достали? Ч ⁇ в смысле? Да, это Напугали меня, думали, что кто-то есть. Так, сейчас ловите, органы соберу. Да, Да-да. Сюда полезли. Вы даже сейчас там взмахнуть, там ничего не успели. Ну дальше-то что? Господи. Ладно, господа, шевелитесь. Покажем этим тварям, кто тут хозяин. Ой, смелела аж. Интересно, это можно так делать? Ну и что, идите давайте. Что боитесь-то? Нам 46 метров-то осталось. Вон, у уже то этих уже берут орган орган орган лота очень смешно водку не давай. Сам <свят> поняли пацаны лайфхак баби водку не даем сами пьем вот свою душу там с ним тоже кошмарятся пойдемте типа, поможем <свят> <ты здесь> <свят> позже поговорим Больше народу, меньше кислородов. Ведьмак, ты передумал? Сколько отец тебе заплатил? Думаю, тебе нечего бояться. Ты же привела с собой друзей. Я не боюсь. Вечный огонь меня защитит. Угу. От меня и защищать не придется. Тамара, доченька, вернулась все-таки. Дай-ка я тебя обниму. Не подходи. Я приехала за мамой. Ты бы так и оставил гнить ее на болотах. А ты думаешь, что я тут делаю? Я возвращаю ее домой. Вот уж нет. Ты ее больше и пальцем не тронешь. Никогда. Я не позволю. Ты можешь обижаться на меня. Я был не лучшим мужем и отцом, но я изменился. Ну, спроси, кого хочешь. Геральт, ну скажи ей! Ой, ну давайте Что поможем. правда хочет найти жену, твою мать. И много он тебе платит, чтобы ты держал его в сторону? Он ничего не платит. Истинно говорю вам, гнев не доведет вас ни до чего иного, кроме погибели. Вот а именно. Кто такой? А ты кто такой, чтобы спрашивать? Это мой командир. Этой пьяной свиньи это не касается. Тамара, значит ты с ними теперь? Может, еще велишим собственного отца повесить? Или подпытки отдать? Ты мне не отец. И мне все равно, что с тобой станет. Напомню, что у нас есть дела. Вот именно. Ведьмак, поможешь нам? Затем я и пришел. Я потерял пятерых людей и не знаю, чего еще ждать в этом проклятом месте. Не стоит терять времени. Ведьмы могут вернуться. А с чего ты взял, что их здесь нет? С того, что мы еще живы. Обыскать деревню. Ой, а что это такое? Пшеница. Нет. Эй, сюда! Оттерла все. Эй, давай-ка назад. Грязнуля. Пряника кусок. Свеженький, горяченький. Мама! Вот и ты! Свежий! Точек, бей меня! Вышло слишком мало. Я надкусила проверить, крепкий ли. Но он свежий. жалься. А что происходит? просила молила. Мама. Это я. Ты узнаешь меня. Что с ней такое? Она... Я же сказала, что все сделаю. Дай-ка сюда. Я протру. Все начисто, дотру Мама. Что-то приближается. Готовьтесь. это было может без... волки что-то не похоже на волков это верно приготовьтесь скорее всего я тот самый без ага. убить без других что есть там другого она давай, скажем, скажем, еще говорит давай Еще один Еще один Еще Еще Еще один Давайте, Давайте, давайте, давай, давайте, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, Мало они нам зла причинили угу. Хватит, Я забираю ее Это моя жена И она вернется со мной домой Я буду рад, если ты поедешь с нами Не прикасайся к ней Мы обе уезжаем из этого проклятого места Она больна, угу. слаба Куда ты собралась тащить ее в таком состоянии? В Аксенфурд? Ты убьешь ее! Я о ней позабочусь Вы рвете ее друг у друга, как тряпичную куклу дайте ей решить куличики на обед будут куличики ничего а. она сейчас не решит это какие-то злые чары ведьмак помоги ей прошу тебя а не знаю допустим так боюсь это не злые чары а что же она слишком много вынесла Потери ребенка, похищение бесом, жизнь в деревне у ведьм, забота о детях, которые теперь пропали. Все это оставила на ней след. То есть, ты не сможешь ей помочь? Она навсегда останется такой? Мне очень жаль. Я отведу ее к одному пустыннику. Я встретил его много лет назад. Очень мудрый человек. У него настоящий дар врачевания врачи врачевателя, это что такое? Ну давайте попробуем. Стоит попробовать. Я поеду с тобой. К сожалению, это невозможно. Почему? У тебя есть обязательство перед церковью Вечного Огня. Как только мы закончим дела в Велине, ты вернешься со мной в Оксингфорд. Ты сказал, что спасешь мою мать. И я сдержал слово. Теперь о ней позаботится твой отец. Позаботиться? Ты же знаешь, кто он такой? Знаешь, что он с ней делал? Он уверяет, что изменился, и я вижу в нем настоящее раскаяние и скорбь за прошлые грехи. Он позаботится о ней, а у тебя теперь новая жизнь и новые обязанности перед вечным огнем. <свы> не бойся. Все будет хорошо. <свы> я больше не притронусь к водке. Найду знахаря, а когда он ее исцелит, мы тебя отыщем. Поклянись. Клянусь. Были созданы, чтобы убивать чудовищ. Не важно, кто дает заказ, важно, чтобы плата была по уговору. Мелочи только отравляют жизнь. Ведьмак должен делать свое дело без лишних сомнений. Он просто поднимает брошенный ему кошелек и отправляется своей дорогой. Люди не ждут, что Ведьмак станет защищать их от них самих. Спасибо за помощь, Ведьмак. Несмотря ни на что. Да, хранит и направит тебя, вечный огонь. Спасибо. Прощайте. О, стоп крон дали. С ну, ты... ней можно поговорить? Хорошо, что Сейчас. Мне не потерял терпения. Ведьмак. Окей, они откинь, а? Вы помог, посмотри, они все упендываются. Не, вот это пипец. Помогаешь ему они еще выпендуют. А чем не меч? Ладно. Ладно, допустим, не один меч. Так. А, задание. На скелете не хочу. Так, давайте вот сюда отправимся. все это доброголец? Автомира. мира. Давайте вот сюда зайдем. Вот сюда. Вот так. Вот так. То вот так. Ну-ка, что у нас там по времени просмотра идет? А время 48 минут. Думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки и ждем следующую часть